Здравствуйте! Снова с вороном в разведке. Три штучки издалека увидели. Ворона привязал. Ушами машет. Комарики у нас появились. И маленькие рожки. Так, ладно, сейчас еще выйду вперед, посмотрю, может еще кто есть на поле. Нет, так поедем дальше до да, этих далеко. И неинтересные они. Не понять, в общем, что там за рогалка зла были. Блин, отсвечивай. Вроде рогатый. А, рогатые, врожки твердые. Попробую чуть поближе подойти. Идет в кусты уже. Почти зашел. Может получится заснять. Пытаюсь крастись, Короче, вот он стоит. Может быть еще и получится его поснимать. 4 отросточка, росточка, но маленький маленький показалось сейчас посмотрим если получится подойти Вон где-то напротив куста и ветер вот так вот в боковой дует в куста может быть краем даже его цепанет еще так, вот он короче веточках идет от меня я к нему пытаюсь вот этой вот пройти по воде тише идти чем по траве еще пройти. Может получится, чтобы кустов меньше мешало поснимать. Короче, убежал. Куст густой, мне не видно было. И он стоял, ну, вот как вода заканчивается, метров сорок, наверно. Вышел я это, еще на солнце как раз. Вон он, вон там солнце. Вышел слепит, Короче, убежал. Думаю, и так, это слишком близко я к нему подкрался. Смотрел он все вправо. Сейчас голову поворачивал, там вроде никого не видать, он тоже полянка. Не так уж сильно и напугался. Хороший козлик. И рога интересные. Фу, ладно, пошел я обратно. У меня ворон еще возле самой дороги привязаны. Вдруг кто поедет. А люди всякие бывают. Как-то вот так вот, ну уже можно считать, что удачно съездим. Получилось подойти и заснять, наверное, выстрел, так скажем. И такие рожки. Черканем себе в голове это место. Фух, ладно отключаюсь, камера еще на 30 минут батарейки фотоаппарате жалко, блин кончились батарейки, сели сейчас бы его еще на фотоаппарат сфоткал. ну ладно так, еще козлик только уже с лохматыми рожками тоже три ростка. до него поляна не знаю, как посидеть, подождать, может. Сам подойдет. Открытое место, кустов вообще нету. Ладно, попробую позицию занять. Не знаю, убежал, не убежал. Был, короче, он вот тут вот. За травой спалил меня маленько. Сбоку я его хотел обойти. Минут наверное 5 он стоял, смотрел, смотрел, а вон он сейчас вышел. Сейчас он ворона увидел. Ну что, сфокусируется нет на тебе. Их блин от травина. Гав-гав Траву ест ему вообще все равно Ты морда, блин, рыжая Так, ну с этим, короче, все понятно Ходить он сейчас долго так не будет, он уйдет в лес будет постоянно нас сейчас это направление полить в то время тратить не будем и батарейку с этими подкрадываниями я разглядываю тоже все в камеру кажется у меня что-то 8 минут осталось а по индикатору половина батарейки так что этого зафиксировали Поедем дальше, Стал, чтобы меня тоже увидел, сейчас блеск, блеск очков от солнца увидит, запомнит меня и все. метров почти к нему прошел Также стоит смотрит балбес Больше мой нравится Тинс, Тинс, Тынс такой задницей виляет, бежит. Сейчас крикнуть надо. Обозвать еще нас. Ага, все давай. Себе на уме вроде козел. Ну, ладно, все, мы дальше. Вот вообще мы заберем с плохо видно, но они меня спалили. Кто вообще худющий? И он еще три башкой стоят, крутят, понять не могут. Может их четверо у мамки. Ну, все, убежали. Тут просто короче, отсюда два, но ну, двух я видел, мелькали, бежали. И они нас вороном спалили. Видимо. Потом. Когда те два убежали. Потому что когда я оттуда ехал, Смотрел, они нас не видели. А сейчас увидели, да? И убежали. А он там сейчас еще вижу. Он там, короче, мелькнул. На, на, на. Хлебушек, молодец. Не знаю, короче, спалили нас, не спалили. Блин, не сфокусироваться. Но Тому не до нас. Там хвост вылизывает. Ага, коза заметила. Ну, ладно, поедем тогда дальше. Нам просто попутно. Я думал, вдруг рогатики Дорогой мы едем. Еще козлик. Ничто такие рожки интересные. Высоченные, тонкие. Видал, вида у нас. Нет, что-то так стоит, непонятно чем. Вот сейчас на меня повернулся. Занимается. Рога интересная. Очень разлез какой у них. Все, убежал на сегодня заканчиваем съемки едем мы домой полнолуние кстати ну ладно как то вот так вот